Всем привет, сегодня сделаем турбосназь на Сома боковые кивок на карася и короба из лучшего доступного материала и кроулер на щуку из пробки, всем приятного переглядого берем коробочку от кіндер сюрприза и нею вырезаем два чопки из пенопласту. Звернемо отвори з тарців, достанемо пасту від ручки і заведемо в отвори. с фляжки зробимо пелюстки для нашего поплавка размечаемо места под вырезаем и крепим за допомогою об боксетки Також проклеємо трубочку. Далі знадобиться 1 метр флюорокарбона 0,8. В'яжемо до гачка на сома. 30 сантиметров резинового ниппеля, башену червоного кольору, можно черную Змочим И продеваем через него флюрокарбон. за стопорок скляну бусину Далее наш подводный поплавок. Вот так он будет крутиться под водой, под силой і И этим будет приманювати сома. Идею этого поплавка я посмотрел в немецкой снасти на сома. От фирмы Дам, але сделал ее по-своему. Адаптировал под нашу речку. ему в возлом наш поплавок. Далее грузило 200 грамм и в кинце петля снасть на сома с активным поплавком готова Сума сейчас нерест в самом разгаре Розговорити его на поклевку край складно. Через несколько недель начнется післянерестовый жор Який будет идти несколько дней Постараюсь на него попасть и перебачити. Нам понадобится нержавеющий дрит 0,8 мм Приблизно 0,5 метра Цей дрит зажимаем между двумя брусками Далее в лищатах И за допомогою велосипедной специи і шуруповерта будем проводить накрутку Нашей пружинки Достаточно. Отступаем примерно сантиметры 10 и откусим. Вот так у нас должно выйти. С одной стороны примерно сантиметры 6, а с другой 10. Довжина намотки приблизно 5 сантиметров. З цієї сторони, где у нас покороче, буде кріплення до вудлища. А з цієї у нас буде перша петля на боковий кивок. Нам треба її выпрямить вздовж. Ось мы сгнули главный фиксатор, который будет крепиться на вершинке нашего вудлища. Теперь тут формуємо первую петлю, выгибаем повздовж. Далее, отступивши приблизно от пружинки сантиметра 3 робимо делаем первую петлю. Тут у нас в тюльпан от вершинки на вудлищи. А в эту часть мы крепим материал для бокового ківка. Стяжка или другой. А дальше уже кольца идут по черзе. Вот такое простое и эффективное крепление. Далее нам знадобиться стяжка 30 см, но 30 нам не треба, а лише 25 Так что відміряємо 25 см и лишнее отрезаем. Стяжку крепим на наш фиксатор, там где первая петля, вот так. И тут фиксируем ниткой. И проклеим, супер клеем далі нам здовшки ука треба ще зробити три кріплення раз два і треє на самий кінчик Ось такі петли нам треба зробити три штуки эти ножки треба трохи напилком зачухать чтобы суперклей мягче скрепил и они не выпали в будущем Тут еще на вершинку можно шматок трубочки например, от ватной палочки привязать и пофарбовать в помаранчевый или червоний кольор Но нам и так пойдет, кивок сам белый, заметный. Далее нам треба приготовить вершинку під боковий кивок. Все дуже просто. Нагреваем тюльпан, снимаем, одягаем термоусадку, на суперклей садимо назад. Врезаем небольшую часть трубочки от крапельницы Теперь клеим тюльпан назад Обжимаем термоусадку Теперь, как монтується такий кивок? Очень просто. Пропускаем эту часть в левую сторону тюльпана. Раз. И до низу фиксируем. Покажу еще раз. Берем наш кивок в левую сторону тюльпана, пропускаем. Розвертаємо под 90 градусов И нижнюю часть Раз И зафиксировали Термовая обязательна, щоб не повредить наш карбон И далее фиксируем нашу трубочку До речі, лайфхак с трубочкой підказав глядач каналу За что дякую Вот и все, кивок после рыбалки можно за несколько секунд снять, або просто в чехол так и скласти Берега позаростали, Треба расчистить Не так, вот так Кто не видел в видео, как сделать такую косу, посилання оставлю в описании В этом уроке будет версия 2.0 Эта коса больше більш, а новая версия будет прямо с корінцями вырывать все под ноль. А этим можно даже делать окна в камешах Уже проверил в прошлом году карася сегодня будем ловить на удочку с боковым ківком удочка у меня довжиною длиной 7 метров эту удочку купував в алиэкспрессе, но сейчас уже алиэкспресс все так что с вашего дозволу, теперь буду рекламировать украинский а точнее свое производство вот такие блешеньки на щуку украиночка пока есть в трех цветах до осени добавлю еще четыре окуня, червоно-било и патриотично вот эта прям по весне вообще топ работала и також есть новая блешня Жінка уже трохи бачила на ней пириана моклу. Блешня бух на судака. Судак жерех, сом, Это в вазі 20 грамм. Есть легший вариант 13 грамм. Посылание на мою сторінку в Великсе залишу в описании. Кому интересно, дивіться. А это карлась? Балка на сама. Мы на карася вышли, паш. Да. Аккуратненько. Новое потомство этого года. Кидростай клюнешь через років 10 лет. Следующая приманка у нас будет для лита, на щуку, поверхностно, так называемый топ-вотер, або кроулер Робим каркас из дроту, 1 мм Каркас заводим в пропиленный пас. Из фляшки вырежем два крыла для нашего кроулера на каждом крыле сделаем два отвора підкріплення, пропалюємо пропаливаем нагретым дротом з дроту потонче делаем скрутки и заводим эти отворы Ссылай ему на бокситку. Також монтуємо фіксатор его так, чтобы наша приманка была до половины водой Соду и суперклеем, фіксуємо. Лакуем Вот такая простенькая приманка у нас вышла Щука зійшла із из из-за того что задняя часть кроулера больше, чем сам гачок из за того дуже погано зацепляемость засыкаемость правильнейшая заднюю часть нужно сделать на конус кроулер доробимо и выпробуем обязательно это мій первый кроулер, так что головне клюет а там дальше побачимо. Надеюсь, третья часть саморобок для рыбалок вам понравилась. Если так піддержіть лайком. Дякую за перегляд. До встречи. Скоро будет рыбалка на карася. Уже скучился за карасевыми поклевками. Уже не хажека больше будет до осені больше рыбалок сейчас у нас пойдут макушатники, поплавки, закидушки, фидер и так далее